Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня речь, конечно же, пойдет о цветах, а самое главное, о моей перестановке. Ну, как сказать, у меня наконец воплотилась моя мечта. Мне на заказ сделали полку для цветов, которую я давно уже хотела. Ну, как всегда, это больная тема, у цветовода всегда мало места, не хватает. Я вот долго думала, думаю, вот как же такую полочку сделать -то, чтобы на нее больше цветочков поставить. И вот, не буду вас ставить, показываю свою полку. Вот такая полка. Она у меня 2 метра в высоту из дерева. Такая добротная. Очень. И, конечно же, у меня на нее очень много вместилось растений. Очень удачная конструкция полки. Она очень устойчивая. И да, кстати, весит она у меня 40 килограмм. Кое-как ее, конечно, затащили. Если бы она буквально на 2 сантиметра была бы больше, она бы не вошла уже даже в грузовой лифт. Пришлось бы ее тащить на 14 этаж через волоком как видите она у меня ступенчатая и поэтому как бы цветы друг другу не мешают и также хорошо очень проникает свет вот видите как они вот так горко у меня стоят когда на улице солнце Прям замечательно, полностью все освещается. Также у меня дополнительные лампы стоят. Правда, одна перегорела у меня, я еще не купила. Но это у меня вот такая вот для растений специально. фитолампа. Фитолампа, и пока я вот таким вот обхожусь. И еще на лоджии у меня освещение горит. Ну конечно, две лампы мне нужно купить длинных. Ну, на верхней полке я поставила свой клеродендру мугандийский. Он у меня, посмотрите, какой... Ну, сейчас, конечно, в объектив невозможно это все, габариты эти заснять. Вообще, он шикарно смотрится. И у него такие плети с цветами свисают, прям вообще красота. И мурая там у меня стоит, бугенвилия и трахилосперму тоже вьющий. Ну, такая красота. Здесь у меня денеумы да стоят, мои красавцы. Они, конечно, у меня в бутонах. Не знаю, потянут или нет. Да, и, кстати, смотрите, как мне нравится решетка декоративная у полки. Просто супер смотрится. Конечно, еще... Ну, я, конечно, в будущем еще хочу, чтобы одинаковые все горшочки были. У меня сейчас они все разные. Как бы Не совсем мне это нравится. Но думаю, по весне буду пересаживать всех в одинаковые горшочки я конечно очень довольна очень довольна полкой это вот у меня третья полочка здесь тоже Аденюмы у меня на ней стоят мои красавцы нижняя самая полочка у меня то есть получается у меня 5 полок Полок. вид конечно шикарный я теперь здесь пью кофе по утрам конечно же на этой полке еще нашлось место я вот поставила две диплодене вообще красота просто мне очень прям нравится да кстати у меня вот еще бугенвилия баригатная зацветает Смотрите, какая прелесть. Смотрите. И она здесь вот так свисает. Очень эффектно смотрится. Ну, вот мой гипиаструм собрался цвести. Я, правда, с этими перестановками его чуть-чуть ранила. Я думала, вообще сломала. Я его лекопластырем залепила. Но он стоит бодрячком, Ну, наверное, распустится. Ну, конечно, на камеру тяжело определить размеры да, вообще и мои лоджи, и полки вот допустим моя старая полочка вот позади меня которая стояла вместо той вот она совсем мизерная по сравнению с той полкой но тем не менее она меня тоже выручает здесь у меня усилия она целый день тоже на солнце у меня стоит буниверия. и здесь мои малыши кофе здесь что не вошло на ту полку а здесь у меня, ну там вот у меня дурант цветет, ну русели, тут еще цветочки, вот еще есть. Здесь я так специально наложила прицветники бугенвили очень красиво смотрится. Еще раз баригатную бугенвилию покажу. У нее нарастают уже так предсветники. Они, кстати, очень большие у нее. И полка, конечно же, полка. Сегодня изюминка моей программы – это, конечно, полка. Ну и мои цветы, конечно. Да, кстати, посмотрите, как крассандра хорошо отреагировала от пересадки в другую землю, в лесную она у меня очень распушилась, нарастила такую листву красивую, такую прям вот, как будто ее лаком покрыли. Она прям блестится. И она начала цвести. То есть у нее здесь вот колосок, там я видела у нее внутри колоски. То есть красавица такая. Вот у нее тоже вот цвет набирает колоски вот здесь вот везде. Ну, это вот она у меня сейчас будет цвести всю зиму. Она мне вообще цветет в принципе ну, постоянно, могу сказать. Коснулся вопрос земли. Я хочу еще показать вам спатифилу мой. Я его недавно пересаживала. И посмотрите, как он прям листья наращивает. Он буквально у меня, наверное, за две недели изменился в лучшую сторону. Листья просто вообще классные, Такие зеленые, такие, прям вообще хорошо. И горшок ему тоже понравился. И хочу показать свою гордость, мою шифлеру. Я еще про нее не снимаю видео, но обязательно сниму. Вот такая она у меня выросла. Около метр семьдесят она у меня. Вернее, даже не метр семьдесят, я, потому что сама метр семьдесят два. И вот у нее листик где. Ну полка, конечно, мне освободила очень много места. У меня теперь появилось место даже здесь, вот на стуле, где я сижу. Потому что здесь у меня вообще все забито растениями было. И весь стул тоже. А теперь вот так, свободно. Можно еще растения добавить в свою коллекцию. Увидимся в следующем видео.